Давайте начинаем. Может, у кого чего наболь... мог... наболело? Катя, я тебе писала вот про маму, да? Да, давай. Что мама, ну я сейчас взрослый, да, и у меня мама взрослый. Я уже тоже там по, по разным методам, я все понимаю. Ну, буду так говорить, Ира по разным методам, да, уже тапочки целовала и там кланялась. Всеми методами, так сказать, да? И вот надо сказать, так извращенно ситуация разворачивается. Чем я больше кланялась там... Мама моя Галя, там она другие методы находит. К примеру, взяла там бросать трубку, да, вот, потом, значит, там, ну, то есть, тем дальше я к я думаю, она там по всякому. Но сейчас вот у нас снег, лед, а идти не хочется, понимаешь, она и не обращается к гыре, она не обращается. То есть у неё, я знаю, что у нее хорошо, как бы все. Но как-то вот программа, что надо же к маме сходить, да, вот как же, а не хочется, я уже не так кручу, я кручу, не хочется идти. То есть желания никакого позыва вот нет вот это вот. Потому что отношения всегда были такие, ну, не теплые, скажем так. Мягко сказать. Что-то все пропали куда-то. Да не знаю, вроде все здесь. А, все здесь? Что-то да. темнело. Ну и достает мне это ум, вот это крутит вот это вот, как бы и так, и сяк. И я понимаю, Ира понимает. И в то же время вот это вот клюв-клюв-клюв, что вот. Мама, старушка, а ты там, там не идешь, снег на улице там. Вот если бы она позвонила, я бы естественно пошла. А тут получается как какое-то вот перетягивание гранатов. Вот, такая игра тоже. Ух ты, какая гордая! Если бы она позвонила. Я сама себе говорю, вот да, уже такая гордая, но надо пойти. Я ж ходила уже, я в эту игру играла. То есть она бросит трубку, я пойду все равно, там, вроде как отпустит, она заново какой-нибудь там скрут, такой опять. И вот что-то как-то уже и не хочется мне ни идти, не играть, наверное, правильно, ты сказала паузу выждать. Ну, позовет-то там было, что нужно, будет, принесу, а пока буду сидеть, наверное, вот так думаю. А, смотрите, бывают, бывают такие действительно отношения, ну, они очень сильно кармически обусловлены, можно так сказать. Вот. И Но, с одной стороны, это самое отрезвляющее отношение, а это обычно с близкими людьми с партнерами, либо с родителями, либо с детьми, и а, в данном случае а, они к чему разворачивают? К тому, чтобы совершенно вообще деятель умер, и ты как бы с тем, что есть, а, ну, ты приходишь к осознаванию абсолютного принятия. То есть, например, вот какая-то ситуация неразрешенная, как тебе кажется. Ты, с, ты одной практикой, ты и другой. Ты там и через психологию, через гипноз, и с, через системные расстановки. что только там не делаешь? А вот сыны не там. А там отмаливаешь по 20, по 40 лет. Да. Вот. И, а, но когда ты встречаешься с, в жизни с этим а, персонажем, с этим человеком, то ты понимаешь ничего не работает. И... она вроде на какой-то период работает, а потом оно раз раз опять. Это это, это иллюзия, понимаешь? Если бы она сработала, она бы сработала и больше не возникала. А вот на ну, какой-то период как работает, это и, это иллюзорность. И э, в данном случае что делать? Ну вот просто так как есть. И в этом так как есть. Растворяется как раз а, вот эта конструкция, которая все равно еще глубоко внутри, в несоглашательстве с тем, как разворачивается игра персонажа, как разворачивался сценарный сюжет. И вот в этом настоящее по, по факту сдача происходит. Если есть кармическое обусловленное отношение, значит, есть карма, но кармы же нет, тогда что это? И да, и нет, потому что сейчас вот этот вопрос задается из относительности. Если из абсолютности смотреть, вообще никаких вопросов нет. Поэтому еще пережитки вот этих кармических каких-то моментов ну, в этом фильме, оно имеет место быть. Вот. Но если из абсолютности смотреть, то вот когда происходит вот здесь вот, вот это всепринимающее принятие без самого принимающего, тогда получается, ты действительно выходишь в некое... Не, не, не то, что не выходишь, а ты распознаешь, узнаешь, что это вообще все солнцезнание. Тогда у тебя ко сну вообще проблем нет. В этом сне персонаж хоть как может проявляться. И вот опять-таки же получается какое-то несоглашательство, и опять что-то внутри э, данные ситуации показывают явно, что внутри существует э, некий конфликт с тем, как есть то, что есть. То есть это просто игра в карму. Да, это такая, это такая же игра в карму, как игра в просветление. Вот распознайте, вот смотрите... Э, если возникает, если распознано, что все игра, то автоматом почему-то у некой индивидуальности у этого просветленного ума уже возникает, ага, все игра, надо выйти из этой игры, а, а выйдя из этой игры, он что там хочет найти-то? По сути, он в итоге распознает, что, только, что кроме игры ничего и нет. Вот она, Божественная Лила. И сознание разыгрывает через многомиллиардное вот это вот, через многомиллиардные формы уникальную игру. Поэтому выйти из этой же игры это та же самая игра. Если напряжение в теле получается, ну нет откликать. Если напряжение. А, на, а, смотри, если напряжение, напряжение явно указывает на то, что есть сопротивление тому, что есть. То есть нейрофизиологическая а, вот эта вот система это как лакмусовая бумажка. И оно как бы вот сужает, то есть оно сужает. И это, и это хорошо в том плане, когда ты в осознавании. Ты с этим не борешься. Ты уже не внутри этого напряжения. Напряжение в распознавании уже выходит. Да, распознавание есть. Вот как ты все говоришь, а желания идти нет. Да, mm. то есть есть все равно сопротивление. Нет, просто mm. какое-то нейтральное нежелание, но оно, наверное, не нейтральное. Так, ну и, ну и все, останься с этим. Тут же вылазит вот эта вот как раз а, идея, что есть... Вот тут подходим-то к чему? К разоблачению идеи, что есть я и другие. И между... Особенно если а, вот такие вот, знаете, моменты опять дочь, там, мама, или там партнеры. А тут получается, что я опять-таки должна что-то кому-то. Еще раз возвращаемся... Ты всегда одна, это игра твоего ума. И вот когда вот, э, пробу, пробуждение, э, значит, смотрите, есть три фазы, да, есть э, человек, ну так скажем, да, опять-таки, есть спящее сознание, есть пробужденное, есть просветленное. Вот в просветленном самосознавании все, там вообще там уже не, не возникает никакой сомнительности. Нет сопротивления, вообще абсолютно ничему, как разворачивается сейчас есть картинка. В пробужденном самосознавании здесь еще туда-сюда, еще э, пережитки какие-то, или еще что-то, оно обнуляется. Ну, спящее, там уже спящее, там даже распознавание вообще не случается по факту. И поэтому вот здесь как раз когда вот этот э, Процесс, значит, уже запущен, тут самые глубинные слои подсознательного начинают вычищаться. И здесь я все время говорю, искренность, терпение и бесстрашие. Терпение в том плане, что оно, оно опять-таки как формируется? Если еще э, в нейронах не обнулена причина-следственная связь, если еще в нейронах не обнулено э, не, контекст э, психологического времени, мозг будет прогноз следующего мига все равно воспроизводить. Но когда ты подходишь вот к этой основной, э, так скажем, точке, к такому финишу, когда ты уже назад не можешь. Там абсолютное незнание, и прям вот только туда, как говорится, но это распознаешь, что туда и никогда не было, только вот это оно и было. Что это все идея, что это там, все идея, я, там, я человек, у меня есть там, родители, у меня есть дети. Это, это распознается и это... А для этого созревания у мозга, потому что у неподготовленного ума, да, неподготовленного, очень сильная вот эта вот паническая атака может возникнуть. Бывает так, что просто вынесло, но как бы не было ясности. А когда присутствует некая ясность, то у тебя такое, знаете, как внутри... Что бы ни происходило, ты понимаешь, что по факту этого ничего нет. И все, что даже как бы ум тут не рисовал, трагичные ситуации, еще какие-то. Ты, ты понимаешь, что ты все это переживешь, Но тут опять-таки разворачивается к тому, кто считает, что он это все переживает. И вот сам переживающий, он обнуляется. И распознается что вот это вот тотальная фикция то есть а, обман а, органов вот этих чувств это симуляция такая но эта симуляция по факту есть истина это точно так же как синего небо, это оптическая иллюзия когда осмотрение отсюда идет И здесь только через наблюдение вообще, то есть это уже тот момент, когда закончились все разговоры в уме о том, что сделать с этой картинкой, с этим персонажем, простить, принять, там, то есть вот это все уже все становится настолько детским садом. На самом деле, это, я ей вопрос даже вот, и не особо и хотела задавать, потому что пони, сама Ира понимает, что это детский сад. Это, ну, это норма, нормальные эти вопросы, они очень хорошие, они живые вопросы, жизненные вопросы, потому что а, сидеть под Гималаями в позе там, это одно, а когда ты в, в эпицентре базара или в, в эпицентре а, ну, как бы военных действий, можно так сказать, и вот здесь оставаться непоколебимой, вот это да. Кать, я правильно поняла, что ты так сказала, что находиться в этой игре. То есть, ну вот у меня такая игра, да, и у Юры такая игра, ну и значит, и можно исходить к маме в такой игре, или все-таки ждать, когда уйдет сопротивление. Вот как-то так было озвучено. Что принимаешь, по... что так, вот такая игра по, вот по, чувств... по чувствованию? Вот, с... вот вот смотри, по, по... по чувствованию идет почувствованию. То есть ты можешь то есть здесь такая тонкая грань вообще и это только для вашего распознавания то есть смотрите бывает настолько опять-таки обманчивость вот это вот в плане того что ты очень тонко начинаешь чувствовать импульс и например ты знаешь когда тебе ты по факту знаешь когда тебе надо идти когда не надо идти но, но даже не то, что надо или не надо, то есть если ты в наблюдении, ты всегда распознаешь, что это уже опасля, ум опять-таки как очень тонкий деятель и автор, начинает описывать событийность, но в какой-то момент тело встанет и пойдет. Бывает, э, э, вот ум, он постепенно, как бы учится вот, проходить, можно так сказать, через э, вот эти э, вот эти как бы буферные зоны, да. То есть э, для него попер, попер, вот эта неизвестность еще раз страх, но по факту, когда распознается а кто страшится-то? А кто сопротивляется? У кого напряжение? И, в ты, и это выходит в наблюдение. С этим не борются. С этим ничего не делают. То есть здесь вот этот а, причинно-следственный, еще раз, контекст псих, и психологические какие-то там действия, да, они уже не помогают, они уже все. Здесь только чистое наблюдение. И вот здесь вылазят самые такие глубины, еще раз, глубина сформированные ментальные конструкции. А что с мамой-то не так? А что с тобой-то не так? Все так, то есть это просто договоренность, вот, чтобы вот так вот игра развернулась. Тогда претензий нет никому. И вот и искренне увидеть, есть ли претензии, или она уже все обнулена, это еще раз зависит вот от этой внутренней честности, не подмазать, не сыграть в духовную, а открытость, обнаженность. Катя, можно тогда тоже вопрос? Угу. Я буквально слушаю тебя, ты про маму там, ну, про отца говорила. Сейчас Ира вопрос поднялась. И у меня это было. И ты сказал, что внутри есть еще остается какой-то внутренний конфликт. А как вот распознать этот конфликт? Потому что вот у меня, ну как бы, происходит, допустим, как, вот лучше скажу, что... Была ситуация, пошла автоматическая реакция, причем в этой реакции вижу, что но а, ну, агрессивная реакция. И в этой же реакции вижу, что это ну, ну это как, как кто то как будто кто-то делает, а потом, но ну, и реакция продолжается, я ее остановить ну, как бы выключить не могла. Они как узнаешь импульс идет, вот этот крик, там, ну, или как вот выплескивание, эмоций. Вот оно идет, оно кричится, оно говорится, говорится, говорится, потом через два часа оно ну, все это пришло осознал как бы вот пришло более менее четкая ясность что вот так и так а как вот в момент вот это все ну, не остановить ну, ну, останавливать не надо то есть ты это же в осознавании это заряд такой выходит который достаточно там глубоко сидел это, это это знаете как получается вот смотрите все настолько элементарно вы сидите за окном пьете чай Вдруг на, на улице солнечная, прекрасная погода, все хорошо. И тут посреди ясного неба гром, гроза, град, дождь там. Вы же не выбегаете на улицу это остановить, что это неправильно. Да. Это еще заряд, это импульс. Э, по, потому что еще, еще раз, глубинные вот эти ментальные конструкции, э, они уже оброс, обросли, они были вымещены они обросли они как, как бы уже имеют ну пока они не распознаны и и, и это не это не, явно не видит что это фантом они будут иметь силу и вот вот это вот оно все вылазит как раз вот После сегодняшней темы вот эти фильмы «Сплит, Сибила» посмотрите, будет очень ясно, как, как это вообще формируется. То есть опять-таки это же получается у вот этого «я» и у этого «я» маленького, когда случаются какие-то ситуации болезненные, где не хватает ясности распознать вообще, то происходит как некое расщепление на субличности. А по факту получается это не с вами происходит это вот э, это такой театр это как тень такая но смотрите когда происходит пробуждение чем ярче свет тем сильнее э, тень тем она насыщенней не то что сильнее она насыщеннее становится и опять-таки в природе вещей, когда стоишь на солнце, да, на ярком, тень падает, потрогай эту тень, ведь это фантом. Но вот эти вот еще раз скрытые вот эти все ментальные конструкции они когда расформироваются они обнуляются на нейрофизиологии тошнота может быть неуютность это как будто вот прямо из костей что-то там вылазит вот такие моменты то есть хочется как бы жаться убежать только туда не посмотреть а здесь еще раз еще более яркое свидетельствование и абсолютная нейтральность с этим делать ничего не надо. А знаешь, у меня тогда еще какой -то вопрос. Вот это у меня давно крутится. Ой-ой, у меня телефон Это давно крутится, он это... Смотри, получается, как вот сейчас периодически, как-то уже чуть поменьше, но был вообще активно, как будто бы он, ну вот, он как себя комментирует, вот mm -hmm. мысль какая-то приходит, и вот здесь же кто-то такой, так это мысль вот об этом, так это вот про, про родителей, так это вот про. Как бы тот, он себя же и комментирует. Получается, как бы так, это нормально, да? Как? Это нормально, это все видится, это это это просто было сокрыто, все это варилось там в тени. А тут, получается, процесс как-то все расхлопывается, все вот из этих там самых потаенных уголков все вываливается на сцену это необходимо просто уяснить что это идет самоочищение системы многовековой вот этой вот значит структуры сложившейся он как бы говорит и говорит и говорит ну комментирует говорит, да он да да и вот и... Это, об этом об этом и как бы вот так и там может комментироваться, еще комментироваться, комментироваться. Здесь суть в том, чтобы не вовлекаться, не начать рассматривать. Вообще без разницы, что там говорит. Он говорит в плюсе или в минусе. Он тебе начинает говорить, о, какая ты хорошая, прекрасная, ой, да, да ты вообще там, вообще ты никто, и вообще там самое-самое там ужаснейшее существо на свете там. Ой, а эти посмотри, какие. Ой, а это, а это, и все, и все, и все, и все, и все. То есть здесь только, опять-таки, инструмент внимания на внимание, смотрение на смотрение. Так он сам себя же комментирует. Да, конечно же. То есть, вот. Конечно же. В самом уме ничего нет. Это тоже, это, это тоже как бы иллюзия невежества. То есть в какой-то момент ну, якобы случилось засыпание, случилась отдаленность. Но смотрите, это, это тоже. То, чем ты являешься это это вот абсолютно нейтральное смотрение оно просто сейчас смотрит вот этот фильм но как только ты посчитала что ты внутри этого фильма у тебя все сразу что ты здесь значит такой самый главный персонаж вот от, вот отсюда все у тебя пошли закрутки эмоционально гормональные когда еще раз вот это я мое мне а моя мама, мои мысли, мои чувства, мне надо сделать то, мое пробуждение. Все вот в этой кольцовке крутится. Получается, что и печаль. У меня просто, я вот смотрю, там люди смеются и все такое. У меня это уже давно. У меня сначала было вот, убежать из игры, потом разочарование, потом вообще... Печалька про эту игру, но ну, это вообще плохая игра, ну, во ну вообще плохая игра. А потом и злость была на эту игру. То есть это все идет вот именно из того, кто внутри игры. Правильно же? Знаешь? Конечно. Потом печалька, что из игры никогда не выйдешь. Ну то есть... Просто нейтрал... То есть смотреть опять вот кто это, кто это все тут обмысливает кто это все переживает? У меня, знаешь, еще какой интересный момент бывает такой, что оно как бы это... Ну, вот это вот осознание, что, нейтраль, что ты сама нейтральность, что у тебя ни плохого, ни хорошего. И оно... оно понимание есть, но в то же время есть какое-то такое, вот знаешь, как мне хочется, чтобы оно вот само вот такое вот... Вот оно вот все такое, я вот такая... Ну, вот не я, а вот оно все такое нейтральное... А в то же время я как бы себе напоминаю, ну это же неплохо, нехорошо, Ну то есть как, я как бы себя искусственно показываю, себе, вот, я даже не знаю, как это описать. Это игра в нейтральность. Ты не нейтрально и не, не, не нейтральна, не, не можно так сказать. То есть смотри, получается, что... Еще раз, вот выходишь на сцену играть... Когда ты явно знаешь, что ты сейчас играешь, ты можешь сыграть любую роль. Ну, ты просто выучила, вышла, красиво сыграла. Ты еще сэмоционировала, как хороший актер, да? Но как только ты заснула в этой роли, все, подключилась вся вот эта вот эмоционально-гормональная структура. А сон. Когда мы спим. Просто сейчас такие сны, прям вот как кино смотришь, вот это правда как кино смотришь, то есть они прям видите, вот натуральный фильм. Они становятся очень яркие, очень такие прям реалистичные. А это так от какого сознания, от пробужденного, непробужденного, совсем засыпающего? Вот это, это, Смотри, это опять-таки все еще доочищается. Да, то есть есть. Э, э, э, то же самое к этим снам нейтральность проявлять. То есть на этой периферии, периферии Майя очень ярко играет. Еще раз, пересмотрите фильм ⁇ Маленький Будда ⁇ Вот эти моменты, где он сидел под деревом Бодхи. Здесь только ясность в распознавании. Вообще ни на одну мысль не вестись. Как только ты посчитал... А, вот чуть-чуть, да? Все. Да, так да. происходит. Ладно, не, не ладно, пока, пока вроде. Спасибо. И вот по привычке все равно вот это бла-бла-бла идет. Это про этого рассказать, а, а это я знаю, то знаю. А вот это вот знание. На чем оно основано? Из какого контекста? вообще все выплюнуть, остаться вот так, как есть. И вот тут в этом э, происходит прям видно, как вихреми начинает, вихреми закручивать. Но еще раз, то, чем вы являетесь, «Вас ничто не закрутит».